Погнали, друзья! Многие в курсе того, что грядет совершенно новое обновление, глобальное для Warcraft III под названием Reforge. Ну, собственно, в преддверии выхода этой игры... Мы делаем прохождение кампании в Warcraft 3 Reign of House, друзья. Ну что ж, продолжаем. Первые две миссии мы прошли. Это оборона Страндбарда и заварушка у Черного Камня. И, ребятки, продолжаем. Нас ждет разговор с наставником. Поехали. Разговор с наставником. Две недели спустя в фиолетовых садах Доларана. Ты должен быть умнее, чем король. Конец близок. Я уже говорил тебе, что не желаю слушать эту чушь. Значит, я попусту трачу время. Больше не нужно прятаться, Джайна. Он улетел. Простите, учитель. Я услышал ваши разговоры и... Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя. Эти глупцы убеждены в том, что наступает конец света. Ходят слухи, что в северных землях свирепствует чума. Вы думаете, это болезнь порождения магии? Весьма вероятно. Вот почему ты должна отправиться туда и найти причину эпидемии. Я договорился о том, что тебя будет сопровождать один человек. Да, учитель. Я сделаю все, что смогу. Не сомневаюсь, дитя мое. В добрый путь. Ну вот так вот, Гран, знакомит еще с двумя персонажами. Это Антонидас, верховный маг, и Джайна, так я так понимаю, его ученица. Ну что ж, а у нас глава третья. Пришествие чумы. Неподалеку от королевского тракта, тремя днями позже, Артес и его лошади ждут посланника Киринтора. Принц Артес, мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. А вот, собственно, и Джайна прибежала. Мы должны помочь ей. Уберите меч, капитан. Она сумеет постоять за себя. Шатала огров, как нифиг делать практически. Один убежал. Господа, я рад представить вам мисс Джайну Праудму. А воспитанницу Керин и самую талантливую волшебницу этих земель. Похоже, ты не потеряла свои хватки. Рад тебя видеть, Джайна. И я рада, Артес. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Как она эффектно отзывает своего элементаря водного. Насколько нам известно, чума зародилась к северу отсюда. Мы должны осмотреть все поселения вдоль Королевского тракта. Ну вот, собственно, наша основная миссия, я так понимаю, на данную серию. Так, ну что ж, приступим. Давайте, ребят, сразу же сохранимся, чтобы нам... Каждый раз не на начинать С одного и того же Компания один погнали Так, ну что ж не нужно В нашем подчинении есть Теперь новый герой, это Джайна, верховный маг У нее есть особенность призывать Духа воды, и нам как раз таки Про это рассказывают Используйте заклинание дух воды, чтобы призывать на свою сторону Могучее воплощение одной из четырех первооснов первооснов мира Вот у собственно дух воды Нам в подчинение да, дается капитан Мечник, да, то есть более усиленный юнит, у которого есть броня, есть атака, ну и собственно два как мечника, скажете? ну и собственно Где говоря сам Артес. и погнали Света. уже Силу. исследовать Конечно. и выполнять очередную нашу миссию. Ну что ж, ребят, исследуем Разумеется. деревню, посмотрим, что нам тут ä, предложат местные. Отвагу. Так, Принц так. Артес, Ок. с мостом что-то не так? С мостом, говоришь, что? А ну-ка, пошли проверим, Отличный что там с мостом отваг. не так? Разумеется. Ребятишки тут играют, бегают, крестьяне. Все это раса кричьяне. Тут, я смотрю, деревенское поселение небольшое, да, то есть тут у них лачуги, смотрю, огороды, а просто деревенские жители обычные. Разумеется. Тут какие-то тетки стоят. Смотри, это принц Артес. Глазеет на меня все. Конечно. Так, Зачисти ну что ж, идем отвагу. дальше. Тут какой-то мужичок. Ну-ка, давайте к нему подойдем. Приветствую вас, мило. Привет-привет. И Разумеется. все, что ли? В общем, крестьяне план. здесь работают, у них Конечно. Кипит бурная повседневная жизнь, ну а мы заняты своим делам. Что тут Разумеется. с мостом-то? Милорд, какие-то твари разобрали дальний конец моста. Через реку можно перебраться другим путем, но это довольно опасно. Да ты что? Опасность – это второе мое имя, так что погнали, мы не, мы не ищем легких путей. Ты, -то... Опасно, тоже мне да, опасность конечно. нашел. Ну что ж, ребят, идем дальше, Разумеется. следуем. Тут у нас еще опять деревенька. Конечно, какой-то мужичок стоит. Отличный план. Поболтать с ним можно? Нет, За уже. Поболтать отвагу. с ним, к сожалению, Отличный нельзя. И, ребят, идем, ребят, дальше, следуем. Режем Кто здесь? Кто разбойники. тут бесчинствует? Ах, вы разбойники! Ах, может? вы гады! А ну Спасайся идите отвагу. сюда! Хватит бить слабых и немощных. Лучше попробуйте-ка со мной сразиться. Так, я смотрю, их тут уже немало. Пора призывать духа воды. Ну и фокус, как обычно, одного разбойника берем. Чтобы у нас все было максимально эффективно. Да, нифига вас тут как много. А раз, два, три, четыре бегают туда-сюда. Так, давайте мы их быстренько перебьем. Так. Замоеваться. Зачисти Она почти отвагу. ничего от них не досталось, даже по а, какому-либо урону. Так, за, заодно мы запишемся, пересохранимся и посмотрим задание. Осмотрите окрестности. Артез не должен погибнуть. Джайна не должна погибнуть, но оно и понятно. Так, конечно. Давайте подойдем Зачисти сюда. Вот тут отвагу. у нас восклицательный знак, а это значит, план. что здесь у нас какое-то задание. Но Конечно. пока что мы здесь. План. Давайте все-таки прошарим Конечно. всевозможные Разумеется. места, всевозможные кусты. План. Возможно, здесь прячется за какой-то закуток, Разумеется. где можно найти что-нибудь нашему план. Артасу из шмота. Но нет. Я могу помочь. Я Чем ты можешь помочь, женщина? Ты мне и так уже помогаешь. Свет Сейчас, как только сил. мы найдем опасность, за ты за мне непременно поможешь. Так, что здесь такое? Разуми. Неподалеку находится древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. О, как. Это может нам пригодиться. Да-да-да, я то что Конечно. подумал. Так, его там на карте сразу же показывают. Дополнительно да, задание, источник жизни, найдите источник жизни. Вот он тут находится в левом крайнем углу карты. Зачем? Ну, а мы движемся лагов. дальше. Разумеется. Тут нам попадается мурлоки. Разумеется. Да, друзья, это мурлоки. Это снова те самые скользкие. Паре они нам Конечно. никакой особой опасности не Отличный представляют, план. когда они, допустим, вот так вот по одному, по два. Но Разумеется. когда их бывают толпы, это действительно отвагу. становится проблемой, друзья. Разумеется. Так, ну что ж, погнали. Самого жирного они сначала. Самого жирного. Ну, шатать. Давайте-ка духа ну, призовем. Так, все, есть и жирного. И приятель, жирного мы разобрали по частям. И, и теперь его шестерок приспешников мы тоже по очереди всех и доберем. Они получат по Пока ничего сложного. Так, если есть какие-то по пути препятствия, типа вот этих вот хижин, по возможности их лучше ломать, потому что бывают у них всякие ценные призы, ребятки. Вот как сейчас здесь, например, Где да? Так? Пожалуйста, молот силы. А я даже не думаю, что он здесь есть. Так, одно зелье мана отдадим к А молот Конечно. силы возьмем и себе, друзья. Плюс сила, плюс один. И у нас атака тоже плюс один. Не Замечательно. Отлично. Идем клан. дальше. Они получат позаснуть. Так, тут основных секретных нет ответвлений. Нет, вроде бы нет. Поэтому, ребят, идем дальше да, по дорожке. О, Джань у нас получила уровень. А это значит, что мы сейчас э, ей или чародейскую ауру, да, сделаем. Я думаю, это будет очень хорошо. Потому что в процессе, может быть, какое-то подкрепление к нам придет. И этому подкреплению э, нужно будет восстанавливать ману, да, друзья. У нашего Арта стоит уже м, такая же аура. Это повышение защиты. А у наших Джайн допускает тоже будет аура. Э, потому что вот этим бураном... Э, тоже, кстати, очень интересная способность. И можно просто-напросто э, разматывать толпы врагов. Кстати, вот этот тоже вариант. Давайте лучше я выберу вот этот вот буран. Он нам очень сильно здесь брова, поможет. И выдвигаемся дальше, друзья. Облагу. Так, кто у нас здесь? Чем? Мурлыки закончились? Ага, вон я вижу еще бандюганы там тол толпятся что-то там. Давайте-ка сходим к ним, проверим, как они поживают. Ну что, бандюганы не ждали? Так, мародер пятого уровня. Теперь вот на него давайте и сагримся. Не нужно. Давайте на этого мародера, на самого толстого, чтобы он понял, кто здесь хозяин. И потом И уже по очереди всех, кто послабее. Друзья, Лагерь я разбойников я это попался на по пути, который мы благополучненько разбираем. Ведь я служу свету. Разумеется. Так, что в этих ящиках интересно? По-любому что-то есть. По-любому тут у разбойников что-то прячется в этих отлагу. ящиках. Или в палатке. Давайте все проверим как следует. Да, ребята, вот еще одно, значит, одно здание мы сломали. У нас не тут не защиты, думать. поэтому нельзя права. проходить просто так. Овец трогать не Конечно. будем, овцы пускай а, живут с миром. Так, а, давайте сохранимся на всякий пожарный и идем дальше. Я служу свету. Отличный план. Посмотрим, Сачать что же здесь нас ожидает. Магов, Ух ты! Щиты! Это кто такие? Дрелки это защищайте! кто это такие? Это же скелеты. у нас какие-то скелеты. Их так, я думаю, надо вот так по ним пройтись. Не зря я же свое новое заклинание изучил. Но оно может быть опасно и для нас. А, убили одного моего. Убили одного моего бойца. Потеряли, ребят, бойца. Нужно быть осторожным, потому что вот когда наш маг использует это заклинание, оно также дамажит по своим ребятам. Отличный ну что ж, план. ладно, это мы не учили сейчас. и нужно этим осторожно пользоваться. Что так. это за тварь, сержант? Не жить, милорд. Вся деревня словно обезумела. Мы старались защитить жителей, но... Кажется, мы нашли корень всех зол. Так, так. Ну, благо ко да, мне присоединились еще бойцы. И Мальчик. мне говорят, что у них есть способность щитить. дает мне силу. Давайте одного исцелим. А то он немножко пострадал. Да, потеряли мы бойца, но... Ладненько впредь будем более Разумеется. аккуратней пользоваться Конечно. своей способностью. Способности этого мага. То есть у мага Зачисти мощная способность, отвагу. но ей реально нужно уметь Отличный управляться. Идем дальше, друзья. Разумеется. Смотрим, что же нас ждет в во во тумане войны-то. Конечно. Так, карта сможет использовать заклинание. Благодать, это мы знаем уже. Отличный для того, чтобы план. исцелять своих и наносить урон нежити. Там. так, так, так. Это откуда Разумеется. это столько? Опять, что Зачисти ли, по вам пройтись? Отвагу суперским заклинанием. Звучит неплохо. Так, Интересно. сейчас, сейчас, сейчас. Вас надо собрать как следует и раздамажить, да? Давай-ка вот туда плохо. пока. Пока мы здесь работаем над точечными целями. Конечно. И пока поработать, а там надо... Непонятно над кем, правда, она работает. Да, да, да, Тут да, моего тоже. человечка разбирает одного капитана. Отличный план. Она непонятно, по кому там жухает. Да, то есть Разуме. этим заклинанием нужно уметь. Пользоваться зельем маны у нас. не нужно И кладись. мы отдаем маленькое Зачите зелье Джайне, отвагу. а себе Разуме. берем большое. А, это то же самое. Ну ладненько. Свет дает мне. Перемещаемся, перемещаемся дальше. Что тут такое вообще творится? Почему все дома Отличный горят? План. Все да, здания разумеется. горят. Тут прям нежить, смотрю, оккупировало Конечно. все. Должно быть, это и есть тот источник, Отлично. о котором Сейчас говорится. Сейчас мы здесь подхилимся и дальше пойдем. Любой, кто из воды, освещенной божественным светом, обретет исцеление. Так, так, нашли мы, значит, источник жизни Сейчас Иван. восстановим немножко свои силы И пойдем дальше, друзья Как видите, у нас что некоторые прикажете? бойцы просажены И, как видите, у них под влиянием источника жизни Здоровье восстанавливается гораздо быстрее Не нужно. Вот кланяться. такая вот плюшечка на нашем пути Все-таки она нам помогла Идем, Конечно. ребят, дальше Подсказка отправьте раненых бойцов Это мы уже сделали Разумеется. И сейчас нам нужно выдвигаться дальше Вот Отличный сюда, вам. вот в этот вот а, В лесной а, в лесную вот эту вот, вот, вот, чащу И посмотрим, Зачисти что у нас здесь Так, что это такое? Что за безобразие здесь творится? Кажется, будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью. Как ты думаешь, может ли это зерно быть заражено чумой? Надеюсь, что нет. На ящиках печать Андорала, торговой столицы северных земель. Я даже представить себе боюсь, сколько деревень будет охвачено эпидемией, если зерно действительно отравлено. Вот так, значит, ходили мы, бродили Два. и нашли за цепочку, что у нас, оказывается, отравляют а, зерно а, какой-то непонятный человек и распространяет его по местным деревням. Получается то, что очень много людей реально Я может быть уже свету. заражено этим, Отличный этой план. чумой. Так, ну что ж, разумеется. давайте, как обычно, разбираем все ящички. Отличный Возможно, план. здесь что-то есть. Возможно, Смерть получится что-то найти. Так, так, так, не надо атаковать. Так, атаковать. Они... Ох ты, скелета нашли. Получат, получат, на себе. Искали, значит, склад. А нашли скелета в ящике По имя Так, идем права. дальше, смотрим опять, кис, опять скелетов целая куча Конечно. Так, так, так Срочно, срочно применяем заклинание Надеюсь, это сработает Да, то есть, некоторую нежность мы так зацепляем Нехило, да, то есть Так, так, так, срочно, срочно Успеваем, отхиливаем бойца Отхиливаем, отхиливаем. Блин, не успел одного еще одного отхилить паренька, его Ты тоже вынесли. Так, ну а мы делаем с Джанни нашего значит, усиленного элементаля, который теперь будет в всех налево и направо. Так, еще одного бойца пытаются у меня прибить, но я им это не дам сейчас сделать. Надо было Артасу развить какую-нибудь другую способность. Я Что за некроманты здесь? Надо было Артесу развить способность усиления доспехов. Возможно, это бы нам не повредило. А так мы уже потеряли два бойца, друзья, поэтому отличный нам план. все сложнее и сложнее, Конечно. на самом деле, одолевать уже приходится этих самых мертвяков. Так, идем дальше. Отличный план. Отлично, отлично, Артес. У тебя всегда Разумеется. отличный план. А дальше-то что? Отличный план. Так, так, кто тут такие? Что за ребята? Мир вам, мы жрецы из Кель-Таласа пришли, чтобы исцелить эту землю. Мы высоко ценим великодушие эльфа. Земля вокруг второго амбара тоже заражена злом. Мы заглянем туда. Так, значит, тут нам пришло подкрепление. Два бойца, Два бойца, которые умеют охилить наших, наших бойцов. Это очень, сил. друзья, хорошо. Разумеется. И это нам только на руку пойдет. Так, надо не забывать, отвагу. кстати, включать щиты. У моих парней, да, то есть... Вот эта вот способность, она очень сильно блокирует урон, особенно стрелковый. Проклятые так там будет твои. гораздо легче воевать. Не нужно тланяться. Нельзя забывать про эту способность, потому что а она дает серьезный себе. такой прирост к защите против стрелкового оружия. Давайте-ка сохранимся. Так, так, так. Назовем как нибудь по-другому. Так, и что Блин, у нас что здесь? Это, вы стреляете? это здесь стреляет? По, костям, этих, по костям вам помочь, наверное, надо, да? Прямо вам, наверное, Мне надо помочь. Нужно уничтожить амбар на окраине деревне. Так, так, так, вот этих вот ребятишечек Не надо срочно просадить. Не пока там бар. наш маг орудует. Молниями. Но это по большому счету, больше заклинание поддержки, потому что когда у -у -у. вот они стоят, когда вот это хорошо, смотрите. Вот это я понимаю, вот это сейчас будет действовать. Свет Также не, не надо забывать хилить наших ребят. Вот сейчас оно работает отлично. Это заклинание. Когда я вот именно святой. они толпой набегут куда-нибудь, тогда да, прям Свет вообще классно. Так, свиток исцеления берем. Я я Нам еще тут помогают жури. вот эти бравые бойцы. С огромной пушечкой. Это очень хорошо. На! Но, опять-таки, надо учитывать, что радиус поражения у этой кружки есть, и она поражает свои свету. войска. Так, давайте зайдем Свет сюда и посмотрим, что это такое мантия ученого. Я свету. Так, отдадим, значит, Джани наш э, свиток или ман. Да, зелье маны, давайте ей отдадим, пускай у нее будет куча маны. Хотя, я бы, наверное, отдал бы ей что-нибудь другое, э, свиток защиты пускай будет у Джаны. А обман. себе возьмем мантию ученого, она нам дает повышение разума героя на 3 единицы, друзья. Это очень крутая тоже штука. Повышение силы. Ну, ладно, пускай в остальном Один, все остается так, как отличный есть. план. Так, что тут? Мы все посмотрели или не все? Вот За туда вот мы не зашли, по-моему, да? Здесь-то, по-моему, снизу точно все, потому что туда уже карта отличный никуда не идет. План. А вот тут сверху мы еще не были, друзья. За Давайте зайдем два. и посмотрим, что у нас в этой затененной Разумеется. области находится. Да, здесь у нас отличный часть еще план. деревни. Мы, ребят, ходим по деревне по какой-то, по большой. И здесь у нас, пожалуйста, раскрыты, братья. Какой-то херту действовать супырями. По нашему плану. Увы, я не могу остаться с вами. Меня ждут дела. О как? Кажется, это создание собрано из кусков разных тел. Давай сначала убьем его, а потом будем рассматривать. Во как! Выводит, значит, они тяжелую артиллерию, по как я погляжу, правосудие. да? А нам я нужно как-то сейчас с этим я разобраться. Так, так, так. Да, мой друг, как, ну, как бы нам дай их выманить-то, Ну а? что, Под этот Такой обстрел. Вот обстрел полностью закончился. Угу. Давайте еще разочек прольем как следует. По этим костякам. Давайте, давайте. Все, можно вступать в бой. Вот, вот с этими упырями лучше в первую очередь, потому что они очень сильно раздамаживают, я смотрю. Так, давайте, давайте, давайте. Работаем по упырям. Держим нашего бойца с огромной пушкой чтобы его не слили. И работаем услуги. по упырям. Так, а этот, где Биг Боста, Сачать который был? Диатвагу. Куда он делся? Чего он здесь стоит? Один Отличный остался? План. Совсем без поддержки Вы один? Кстати, вот так вот можно наносить Разуме. дамаг вот этим существам с помощью закинания исцеления. Ну, не так-то сложно для большой толпы Нужно бравых ребят, как амбат. мы. И давайте уничтожим амбат. Кстати, вот эти чувачки с большой пушкой очень быстро дамажат такие вещи. Здание прям на раз выносят сразу же. Ну что ж, ребят, закончилась наша миссия очередная, да? Разобрались мы тут со всеми костяками. Что это было? И кто этот маг в черном? Думаю, некромант. Наверняка это чума, его рук дело. Готов поспорить, что мы встретим его в Андорале. Там мы найдем ответы на все вопросы. Да, поворот был на самом деле необычный, да, и к нам встретился какой-то некромант, очень важная шишка э, из нежд, я так понимаю, ну и в процессе мы еще, ребятки, с ним обязательно увидимся. Ну а пока мы, ребят, завершаем главу, вот такое вот интересное было у нас очередное приключение, да, очередная миссия, ну естественно ждите, ребят, продолжения, хотелось бы, конечно же, мотивироваться, ребят, вашими вашей активностью, и было бы неплохо, если бы данное видео собрало около э, 100 лайков И по максимуму комментариев Хотя бы 50 штучек Это, ребят, будет замечательной мотивацией для меня В дальнейшем вести прохождение Варкрафта э, 3 Reign of House Ну а как, ребят, вам нравится прохождение Warcraft 3 или нет, оставляйте Свои э, заметки В комментариях по данным стримом Ну что ж, играйте, ребят, только в самые крутые топовые игры И всем приятного геймплея Еще увидимся, продолжение следует